Мы находимся на пересечении двух улиц Гоглевская улица Музыка Степина Как в ограде Туле. Через бывшую Киевскую улицу Центральную улица легла. Как я к ней приблизился, посмотрел на вывеску, Что ж ты, моя кровушка, в жилах замерла, Гоглевская улица, я тобой летал. Гоголевской улицей я домой спешил, Всю тебя я с детства сердцем пропитал, Гоголевской улицей я дышал и жил. Улица мощенная, как душа крещенная, Значит, защищенная от семи ветров. Красная, зеленые, и от слез соленые, Снежное и нежная, твой колыш от кров. Выйду поздним вечером, или поутру рано, Предо мной воздвигнется Гоголевский сад.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 Улицы, возле речки Тулицы. Заросла, засохла, зацвела, упа, Ходят слухи в Туле, русских обманули. Жизнь у них не ладится, видно не судьба. Ахали до да охали, белый дом отгрокали. Хорошо ли, плохо ли, стройной и большой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 Нет на ней трактиров, ниночлежных поек, нет на ней построек в стиле роко-ко, нет и, слава богу, наших новостроек. Здесь без них по-прежнему дышится легко Невский Тверская, Деребасовская, братская Арбатская голубых кровей. Русский, заветный и большой каретный Знатные все улицы, но я сердцем с ней Гоголевская улица, я тобой летал В Гоголевской улицей я домой спешил Всю тебя я с детства сердцем пропитал В Гоголевской улице часть моей души Окаянные стены деревянные, люди безымянные, все одной судьбы, А в домах, кто спился, много веселился, ребятишек мало, бабки до да попы, по весенним звонам, колокольным стоном, к праздничным иконам, с радостью в слезах. Не печайся, симушка, кончилась Зимушка, Вспыхнет радости из краю Выцветших глаза. Хоть похлопайте. Я родом рядом с улицы Будённого, Конного, ядренного, буйного бойца. Растеряевские предки с этой ветки Много укокошили водки и венца. Как закончу песню, все меня простите, А потом снесите мимо милых кронг.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 Поголевской улицей, я дышал и жил.